Болит, и мудрый говорит: каждый костер, когда-то догорит, ветер залупит, развеет без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда, если холода. длина то жгут едва едва и берегут силы и дрова зря не шумят и не портят лес но иногда найдется вдруг чудо этот чудак все сделает не так и его костер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 не все погасли краски дня, еще не жали гня, и Бог хранит меня, еще не все нарешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жали гня.